Я говорил вам, что этот праздник Ханука имеет хоть немножечко, но и отношение к вам. Почему? Потому что это праздник победы. Кстати, знакомо ли вам название сборной по футболу Израиля? Макаби, что в переводе означает молот. Но, знаете, это еще и аббревиатура слов Мика Моха Байлим Гашем. Что в переводе означает, кто подобен тебе, Всевышний. Именно с этим кличем, именно с этим призывом шли в бой и одержали победу, несмотря на десятикратный перевес сил противника, сыны Израиля. Победа! Значимо ли это для вашего сердца?